Сорт томата «Шоколадная молния». Это среднеспелый сорт. До сбора урожая проходит около 110-120 дней. Томат с экзотической окраской, темно-бордовый, с золотистыми зелеными полосками. Куст у этого томата крепкий, пышная листва. И высотой он где-то метр-метр двадцать плоды вот такие плоскоокруглые весом этот 189 грамм но бывает плоды 300 350 грамм сейчас разрежем посмотрим вот такой в разрезе малинового цвета мякоть многокамерный сочный очень вкусный томат вкус у него сбалансированный в меру сладости в меру кислинки очень приятный сорт салатного назначения очень вкусно сделать салат но можно приготовить и различные соусы томатный сок тоже будет великолепный